Поговорить с ним еще раз. фотографировать зубы во рту это занимает много времени, даже не сама фиксация бирать системы. а вот эти все подготовительные процедуры, которые являются важными протоколами действий их нельзя обходить или пропускать. Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте! В этом ролике вы узнаете все самое интересное о лечении с помощью брекет-системы. Пожалуйста, досмотрите ролик до конца, в нем будет очень много полезной информации. Пациенты думают, а как? Вот, вот как им на следующей деле ходить с брекетами? Надо понимать некоторые вещи, некоторые порядки действий. Первый порядок приходим на консультацию с доктором. Во время консультации обсуждаем все моменты. Доктор чаще всего пациента отправляет, отправляет на первичную санацию полости рта. Что это означает? Пациент должен разрешить все проблемы, которые мешают ему при постановке брекетов. Доктор не может приклеить брекет на карис потому что во-первых не будет держаться а во-вторых после этого там вообще пол зуба не останется зачем нужны слепки слепки это диагностический расчетный и архивный материал чтобы каждый раз не лезть пациенту в рот дайте и 2 мм мере там подоб, доктор снимает слепки и видит как смыкание, как люзию зубов в не рта. И, соответственно, увидеть размер зубов и их может измерить. Также это архивный материал по закону, мы должны их хранить в течение трех лет. После трех лет чаще всего пациенты просят подарить их им на память. Ну, в принципе, идем на навстречу, конечно, дарим их на память, чтобы пациент явно видел, что было и что стало. Дальше пациент на получает направление на диагностические снимки. Я считаю, что последним этапом подготовки брекет системы нужна, нужна профессиональная очистка зубов. И это не потому, что ортодон брезгает работать с грязными зубами или там были брекеты плохо приклеиваются. Нет. Дело вот в чем. Проводится не просто профессиональная чистка, а профессиональная чистка с реминерализацией. А зачем это нужно? Надо понимать, что зуб питается не только изнутри себе, себя, а также из слюны, которая его постоянно омывает. Если мы фиксируем брекет на некую площадь поверхность зуба, то мы получаем, что эта поверхность замуровывается под брекетом. Ладно, если лечение проходится 10-12 месяцев, а если нам 2 года надо лечиться. Зуб голодает, и со временем он начинает поедать самого сам себя, свою же эмаль. И, может, вы видели страшные картинки в интернете, когда брекет-системы сняты, такие квадратные следы от брекетов на зубах. Это очаги деминерализации, скажем, первичного разрушения эмали. Да, они восстанавливаются, но надо понимать, что не полностью. Поэтому мы лучше за несколько дней до постановки брекет-системы почистим зубы. Врач-стоматолог-гигиенист чистит зубы, обезжиривает, получает проницаемость эмали, через которую он, соответственно, покрывает их минералами, минералы укрепляют, защищают минерал, и мы получаем некий излишек сверхзапас. Мы это проводим за несколько дней до брекет-системы, соответственно, этот запас зумровываем под брекетами и получаем некий запас минеральных комплексов, которые будут помогать зубам. И на этапе лечения, ну и во время консультации, доктор определяет степень сложности, объясняет пациенту, какая у него степень сложности, с чем она связана, с передвижением зубов, с передвижением челюстей или тому подобное, и, соответственно, на они обговаривают вот эти моменты, особенно, ну будем говорить открыто, по поводу цены также. Значит, дальше вот. Выбор брекет-системы, пациент опять-таки ознакомлен со всеми брекетами, со всеми классификациями и уже выбирает ту систему, которому больше подходит по всем его параметрам критерий. Назначаемся на фиксацию, брекеты заказываются, брекеты приводятся в течение от 3 до 5 дней. И, соответственно, грубо говоря, через неделю пациенту приходит фиксируется брекет-система. Фиксация первой челюсти, скорее всего, фиксирует верхнюю челюсть, если не берем особенный случай. занимает около двух часов, полутора-два часа. Почему? Потому что пациенту надо сфотографировать возможность снять слеп, поговорить с ним еще раз, сфотографировать зубы во рту, это занимает много времени даже не сама фиксация брекет системы а вот эти все подготовительные процедуры которые являются важными протоколами действий их нельзя обходить или пропускать мы все эти процедуры сделали и начинаем фиксацию брекет системы почему одна челюсть во-первых если доктор вот я например работаю целый день я могу зафиксировать 5-6 систем но если я буду 5-6 систем фиксировать по две челюсти я физически как человек устаю мой глаз теряет свою концентрацию фокуса доктор сам себя тоже не должен переругать чтобы не терять качество своей работы вторая же причина сам пациент ну ладно он может 2 часа в кресле полежать но три с половиной, ему будет тяжело с полуоткрытым ртом. Это не открытый рот, который стоматолог стоматолога включен, это полуоткрытый рот. Это гораздо сложнее. Зачем нам мучить человека, если в этом нету супер какой-то необходимости? Третий, последний момент – пациент должен привыкнуть. Ему, естественно, легче привыкнуть к одной челюсти, нежели к двум-двум сразу же. Поэтому мы префиксируем одну челюсть, отпускаем пациента где-то недельки на две погулять. Потом он приходит, мы фиксируем вторую челюсть. Выдаем пациенту воск. Если какие-то участки, крючки от брекетов, небольшое движение кусочка дуги, хвосты еще, что что-то царапает, дискомфорт во время еды и так далее, так далее. Пациент отрывает маленький шарик от этого воска, формирует его пальчиками и залепляет тот участок. Зачем это нужно? Пациент, естественно, если у него вдруг начало болеть или натерло критически уже в 2 часа ночи, он же не сможет бежать искать ортодонта в 2 часа ночи. Соответственно, это нужно для того, чтобы несколько дней купировать нашу проблему, а потом уже прийти к ортодонту, он ее, естественно, разрешит. Вот зачем Нужен ортопедический пост. Самый такой интересный случай, который у меня на памяти был, когда я работала и зашла администратор, и говорит, надо экстренно принять пациентов. Я говорю, хорошо, закончу с пациентом и приму. Она говорит, надо поторопиться, их быстро. Я говорю, хорошо, я потороплюсь. Ну, потом, когда пациенту говорю, в администратор «зовите пациентов, говорит, их двое. Я говорю, ну, по очереди приму. Нет, говорит, их надо одновременно принять. Я думаю, интересно. Я говорю, ладно. Вот пришла парочка, которая ходила вместе с цепленной, потому что во время поцелуя они сцепились с вот, металлическими между брейкетов, которые... Естественно, я помог, разъединил бедную парочку, и чтобы разрешить эту ситуацию, она чтобы больше не повторялась, я объяснил все нюансы и просто-напросто девушке поставил разноцветные эластические лигатуры, которые перестали цепляться за металлические лигатуры, которые стали у молодого человека. Вот, и все. и счастливо, они ушли домой. Итак, мы зафиксировали брекеты и ходим уже с брекетами. Далее мы переходим уже к снятию. Соответственно, пациент подготавливается, снятие занимает немного времени, около получасика. Доктор брекет брекеты от клея, на которых они держались. Конечно, его тяжело клеим. Назвать это и он насыщенный материал, но, если грубо говорить, это клей. А если от этого клея, но надо заметить важный момент. Ортодонт он не гигиенист, он убирает брекеты и клей. Мы рекомендуем пациентам обратиться снова к врачу-гигиенисту и почистить налет, который за брекетов может скапливаться и так далее, и так далее. Обучаем всех пациентов гигиене. Естественно, гигиена зубов будет страдать пациенту тяжелее чистить, тяжелее добраться и так далее. Но пациент может не переживать. Мы ему объясняем. И, слава богу, сейчас есть куча всяких приспособлений: ирригатор, ёршики, специальные флосы, специальные щетки даже есть, которым пациент будет справляться. Надо понимать, что у нас есть такое понятие, как рецидив, вот чтобы не было рецидива, то есть обратно возвращение к старому результату, который был, да, нам нужно зубы укрепить или укрепить полученный результат. Это так называемый последний этап – этап ретенции или ретенционный период, он нужен для укрепления полученного результата. В основном два ретенционных аппарата – это ретейнер и капы ретенционные. Капы выглядят обычные капы, если грубо говорить словами пациента – чехол для зубов, в них можно разговаривать, пить, пить, ну, холодненькую воду, горячую, естественно, них нельзя пить, и даже целоваться. Но в них же нельзя сживать, потому что пластмассу ее можно просто сживать. На еду они снимаются. Специальные коробочки выдаем пациентов, они хранят их в этих коробочках. Капа носится первые полгода постоянно, снимается на еду, потом полтора года желательно в ней спать. Принтейнеры это проволочка плетенная, специально. Они бывают специально плетенные в лаборатории, бывает, когда их выготавливает сам ортодон. Фиксируется в основном позади зубов от клыка до клыка то есть от третьего зуба до третьего зуба. Плитенер носится два года надо 2,5. И потом, по желанию пациента, мы убираем ретейнер. В Альфа-центре здоровья накоплен огромный опыт работы с пациентами с помощью брекет-систем, огромное количество возможностей, поэтому приходите к нам лечиться, мы постараемся вам максимально помочь. Чтобы записаться на консультацию, пожалуйста, нажмите на ссылку под этим видео.